Все мы смотрим в завтрашний день, но не каждый может смотреть, как Федерация Бодибилдинга России пробивает очередное дно. Казалось бы, скатиться ниже Федерации Французского бокса нельзя, но, как выяснилось, нет ничего невозможного. Но, может, это выдумки? Последние 10 лет бодибилдинг в России несомненно движется. Непонятно куда. Федерация вроде работает, непонятно как. Но одно остается неизменным. Призовых как не было, так и нет. Президент уходит, он устал. Из-за невидимый трон развернулась нешуточная борьба. Пока все выясняют, у кого длиннее головка бицепса, зрителей в залах все меньше, ненужных категорий все больше, а чемпионат России по бодибилдингу выигрывает Беларусь. Руководить федерацией – это, безусловно, круто. Все хотят ничего не делать и высиживать свои золотые гонадотропиновые яички. При... Ты Перестань, мне... потом... тучи... руководить. Сиди погоде, Но ни у кого нет внятной программы развития федерации, направленной именно на спортсменов. Ведь атлеты это и есть ваш основной ресурс, ваш доход. А вы обращаетесь с ним как само собой разумеющимся. А как людям заявить о себе? Ведь молодежь приходит сюда в надежде на вечную славу и дорогие контракты. Зрителей нет, призовых нет, турниры ну такой себе. И полное отсутствие перспектив. У людей просто нет выбора. Вот и идут. Либо тренером, либо в порно. Либо в порно с тренером. Тренером. Будь ты хоть 50-кратным чемпионом России, в Европе и мире ты никто. Про-карт как не было, так и нет. Одна-две в год. чтобы вы понимали, на чемпионате США среди любителей разыгрывается более 50 про-карт. А на чемпионате России по бодибилдингу вы получите нихуя. Организуйте вы хотя бы одну про карту за абсолютку на России. Почему вы не можете этого сделать? Мы один вопрос не можем три часа решить, а вы хотите за один день решить 33 вопроса? Это невозможно. Или не хотите? Вы столько взносов насобирали за эти годы? Забашляйте денег президенту ФББ Сантохи. Договоритесь, ищите варианты, раз уж назвались федерацией. Федерацией, которая не существовала с 2005 года. Если вы не знали, федерация бодибилдинга и фитнес России была закрыта и ликвидирована по решению суда в августе 2005 года. И все попытки ее заново зарегистрировать заканчивались крахом. Не верите? Есть пруфы, проверяйте. Получается, что 12 лет руководители федерации всех нагло обманывали. И что самое интересное, присвоение спортивных званий за весь этот период тоже обман. Привет мастерам спорта по бикини. Министерство спорта России клало большой и толстый гриф. Let me speak from my heart. На этот наш бодибилдинг и его аккредитацию. Не потому, что это плохой вид спорта, а потому, что руководят им через жопу. Как можно отгодиться до того, чтобы бодибилдинг входил в федерацию французского бокса? А мы тут говорим о программе развития. Для чего вообще нужна федерация? Во-первых, популяризировать спорт на территории России. Во-вторых, конечно же, помогать спортсменам с подготовкой, оплачивать участие в международных турнирах, перелеты, жилье, питание. Почему Фрэнк из живой стали должен брать спортсменов под свое крыло и оплачивать все это людям, а не федерация? А я вам отвечу, федерация более бодибилдинга России – это прикрытие. Они зарабатывают за счет ваших взносов за участие в турнирах, а вам в ответ ничего не дают. Чисто медалька и так по мелочи. Сами подумайте. На один чемпионат России собирается почти тысячи человек. И сколько в итоге они получают с одного турнира? Зачем что-то делать, если люди все равно придут, заплатят и возмущаться не будут? Да, действительно, когда-то на самой заре зарождения соревновательного бодибилдинга в России федерация была сильна. Абсолютно уверен, что присутствовали благие цели и намерения. Но сейчас уже пробито не одно дно. И это все превратилось в отличный пассивный доход, с которым так жалко расставаться. Но тайги он своей никому не отдаст. Я думаю, что это должно быть понятно. Ну что ж, если там наверху никто не видит проблем, давайте поможем будущему руководителю федерации сделать ее лучше. Но ну а начнем мы с самой гнилой дольки нашего яблока-раздора. Судейство. Сколько боли в этом слове? Где это видано и как вообще такое допустили, чтобы тренера судили своих подопечных? Нет, это, конечно, гениальная схема. Я просто аплодирую тому, кто провернул эту тему. Я просто поплопаю. Конечно, все будут пропихивать своих вперед. Но какой тогда смысл вообще соревноваться? Это нарушение всех спортивных принципов? Вообще, действующих тренеров нельзя допускать судить категорию, где есть их ученики. Очень много споров ведется о критериях судейства. На что смотрят судьи? Как оценивают? А я вам расскажу. Критерии судейства в России зависят от формы их учеников. Например, если их спортсмены сухие и рельефные, то судьи оценивают сухость и рельеф. А если залитые, то судьи оценивают объемы. В такой ситуации поможет только разгон всех судей и новое назначение с обязательным условием, что судить своих подопечных категорически запрещается. Если судья честный, ему нечего бояться. Конечно, самый хитрожопый человек найдет способ, как обойти это правило, но это гораздо лучше и честнее, чем идти на соревнования, где за тебя первую пятерку уже распределили в гримерке. Ну и, конечно же, организация соревнований. Это просто плевок в лицо всем спортсменам. Это звучит примерно вот так. О, нам вообще класть, кто вы и что вы. Просто гоните бабки за участие и за грим. И, может быть, вы выиграете там банку протеина и пачку тамоксифена, если не опоздаете на свою категорию, которую мы, конечно же, перенесем в последний момент, а вам не скажем регистрация. <свят> Но это полный трэш. Спортсмены практически в предсмертном состоянии должны отстоять километровую очередь в душном и забитом людьми помещении. Да сделайте вы уже онлайн регистрацию и предоплату. Это проще простого. Привезите больше весов и сантиметров, чтобы не создавать давку. Знаете, вот иногда нужно всего лишь немножко подумать мозгами и все будут счастливы. Ну а как затягиваются турниры? Начало категории в час. Выйдешь через три. Опять же, из-за отсутствия организации или нежелания что-то делать. Что творится в регионах, это просто тьма тьмущая. Абсолютно никакого контроля, просто наглейший произвол. И лучше вообще этого не видеть. Организуйте карету скорой помощи, а не медсестру, которая бутылек на шатырке и глюкоза внутривенная. И то без шприцов. А если человеку плохо станет, такси ему будете вызывать до реанимации. Поехали! Призовые. что тут и говорить, если говорить не о чем. Вы берете немалые деньги за участие из человека. Поэтому будьте добры, хоть немного проявить уважение и вручать победителям денег, так, чтобы не было стыдно, чтобы хоть как-то отбить затраты спортсменов на подготовку к вашим абсолютно ничего не значащим соревнованиям. Вот десятилетиями эти собираются, после я этой теме. И все они уходят в одно и то же место, знаете, о чем я говорю куда. Вот и живем в этом болоте. И очень надеемся достучаться до тех, кто не хочет слышать. Может менталитет у нас такой, что легче сидеть поджав хвост и хавать все это дерьмо. Подписывайтесь на канал Живая Сталь. Тут говорят правду.